весна солнышко а будет еще теплее и вообще хорошо если бы не карантин время карантина но вы меня понимаете я без маски извините вот, вчера видел черную маску в магазине мне не досталось не хватило а так хотелось быть похожим на зора представляете как в детстве скачешь тут у тебя еще черная маска но сейчас не время для коня для масок время правда карантин знаете одно из воспоминаний детства мне годика ну, годика три детский сад карантин и нас маленьких заводят в канцелярию а там какое-то стеклянное окно через которое мы видим наших родителей которые нам приветливо машут улыбаются ободряют нас как-то и передают через какую-то тетеньку нам каждому показывают что вот это тебе какая-то игрушка что-то вкусное а мы не хотим мы плачем и хотим к родителям вот такое вот первое воспоминание о карантине сейчас более серьезный карантин для всех вы знаете в дни карантина я хотел бы вам предложить подумать вот о чем карантин он разный по содержанию бывает можно смотреть фильмы их много хороших чудесных можно читать книги их много хороших и важных но вы знаете я хотел бы вам предложить открыть для себя кто еще не открыл самую важную книгу я говорю о библии я как верующий человек А о чем а какой еще книге я могу говорить ну и могу сказать что большинство сюжетов из мировой литературы вы найдете там поверьте мне что это хорошее чтение это важно еще и потому что время карантина можно провести просто самоизолируясь оградив себя от всего а можно действительно время карантина провести с пользой для тела и для души и в это время можно приобрести много нового конечно мы будем смотреть о странах мира разные телепередачи мы можем обрести для себя во время карантина целый мир красивый прекрасный но вы знаете библия говорит что пользы человеку если он приобретет для себя Весь мир о душе своей повредит. Я хочу напомнить вам слова, старые уже слова, давнего уже поэта Евтушенко. Вот человек, чье имя свято, поднял глаза с мольбою вы среди распада и разврата. Остановись, остановись. Мы не грешны, говорят почти все из нас. Но вы знаете, Библия говорит, все согрешили. Нет праведного ни одного. Мы грешим словом, делом, языком. Карантин – хорошее время, чтобы пересмотреть себя, заглянуть в себя, подумать. И, как я уже сказал, открыть для себя самую главную книгу в жизни – Библию. Я желаю вам, чтобы, открыв книгу, Воспользовавшись моим советом, вы обрели для себя мир, не только целый мир, а мир с Богом. Всего вам доброго, и пусть время карантина будет для вас полезным и содержательным.